Как предложить свой бизнес сетевику, который в интернете минимум 7 лет. Опытнее в разы. Ну, опять же возьмем то, что...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 есть понятие что человек может быть 7 лет в интернете в сетевом но у него не быть результат. он в таком стеклянном потолке и он на грани риска то есть ну, его пригласить нету проблем то есть тут опять же через продающую консультацию если вы развиваетесь какой-то нише